Здравствуйте, дорогие друзья! Я Вичезар, и вы на канале Вести Валкон, где мы рассказываем о вере, традиции, наследии предков, о древних технологиях. И сегодня вы узнаете о расследовании, которое провел Тёма Дирека, о химтрейлах. Много чего говорят, и что есть, и чего нет. Но вы посмотрите обязательно, и по ссылочке зайдите на его канал, и вы узнаете удивительные факты, о том, что такое химтрейлы, кто этим занимается, и какие последствия они оказывают на нашу жизнь. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Когда я был маленьким, я помню, как мы с ребятами махали рукой оставляющему в небе след самолету. Я помню следы, но я не помню, чтобы они выглядели вот так. Здравствуйте, друзья! С вами и Сегодня говорим о химтрейлах. Правда это? Или вымысел? Узнаем за ролл выпуска. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе новых видео. Понеслась! Несведущему человеку понять терминологию поможет самый правдивый, научный и народный ресурс Википедия. Вот что там написано. Химиотрассы или химтрейлы — это теория заговора, согласно которой оккупационное правительство тайно распыляет с пассажирских самолетов некие химикаты. Конспирологи утверждают, что такие самолеты можно узнать по необычным конденсационным следам. Но откуда пошли термины конспирология и теория заговора, я уже рассказывал в одном из своих видео, ссылочка будет в описании, перейти, посмотрите. В числе прочего, Википедия утверждает, что реальных доказательств существования химтрейлов не существует. Но, видимо, Конгресс США так не считает. В Билле 2977 от 2001 года химтрейлы числятся как класс экзотического, химического и биологического оружия. Тем не менее, рассказами про конспирологию занимаются еще и другие мейнстрим-СМИ. Вот, например, РБК. По мнению конспирологов, иногда правительство под видом конденсационного следа распыляет ядовитые аэрозоли. И так далее. Какой бы вы ресурс ни взяли, он вам скажет сам дурак. По их мнению, это всего лишь конденсационный или, по-другому, инверсионный след. То есть самолет оставляет след в виде капелек влаги, такой водяной пар, образующий последствия ледяные кристаллики в атмосфере. По мнению этих авторитетных источников, при низкой влажности воздуха и высокой температуре след вообще может отсутствовать. А чем выше влажность и ниже температура, тем больше водяного пара конденсируется, тем медленнее происходит испарение, тем длиннее и насыщеннее след. А при стопроцентной влажности след вообще может не испаряться. Взамен он превращается в облака, которые мы видим на небе. Более, если в этот день нет ветра, красиво стелишь фрайрок. Это видео снимал я, Москва, 2019 год. Видимо, в солнечный летний день температура воздуха ниже, чем зимой. Равно как и влажность воздуха. Вот еще одно видео от меня, лето 2018. Здесь трейл явно несет ветром, как однородную структуру. А ведь пар, по идее, должен бы начать рассеиваться. Вот два самолета летят одновременно и визуально примерно на одной высоте. Еще одно аналогичное видео, снятое моим товарищем, октябрь 2022 года. Еще один такой же пример. И так далее. Вот два самолета летят одновременно. Один начал распылять раньше, а другой включился позже. Очевидно, что они летят рядом, в одно и то же время, в одном и том же месте. Погодные условия у них одинаковые. А для этого самолета, похоже, вообще не действуют законы природы, раз конденсационный след начал образовываться прямо в аэропорту. Этот просто забыл, что инверсионный след надо было выключить. Но в этом случае, наверное, просто атмосфера сломалась. След то есть, то его нет. И еще инверсионных следов. По моему разумению, инверсионный след должен выглядеть так. Ну, а это уже, наверное, хейтеры фотошопят. Вот такая нашивочка с надписью «Команда химтрейлов» и лозунг «Распыляй и молись». Как видите, на изображении оставляющий след самолет и кнопка «Он», то есть режим включения. А вот нашивочка «В деле» на комбинезоне летчиков. Такая еще есть химтрейл, операции, летный, экипаж. Вот наклейка с аналогичным рисунком на выхлопной системе самолета. А также тумблер включения с надписью «Химтрейл». Неужели все это чисто ради забавы сделано? И еще одна нашивка, на которой написано «Не просто рассеивай на них» и стоит многоточие. Ниже надпись «Барри» и изображение надгробия с порядковым номером Барри в таблице Менделеева. Вот о химии мы сейчас и поговорим. Пока Википедия кричит о конспирологах, профессор Гарвардского университета, геоинженер-климатолог Дэвид Кит говорит вот что. Вы можете поместить мелкие частицы, скажем, частицы сульфатной кислоты, сульфаты, верхние слои атмосферы, где они будут отражать солнечные лучи и охлаждать планету, как может осуществляться управление над солнечной радиацией. В принципе, это просто. Это несложно осуществить, можно использовать воздушные судна или другие способы, чтобы доставить прямо тонны, миллионы тонн мелких частиц аэрозоля, например, верхние слои атмосферы рассеивая их на большой высоте. Верно. То есть что-то все-таки распыляют. Сейчас вам поподробнее расскажут конспирологические выдумки. Немного расскажу вам о работе, которую мы проводим. Как можно доставить аэрозоль в стратосферу? Новый метод, который мы обдумывали. Ну, в общем, он не новый. Это, по сути, как и с инверсионными следами от воздушных экипажей. Мы помещаем приемлемую дозу несколько мегатонн серых в год. Этого будет достаточно. Прямо на заднюю часть самолета, получая мелкие частицы из газовоздушного компрессора. И здесь нет ничего сверхсложного с точки зрения авиационной механики. Мы обратились к авиационным Инженерам, и они сказали, что смогут это сделать, если нужно. Мы много думали о серии, существует много причин задуматься о серии. Если вы распыляете серу непрерывно, по факту в результате это будет в высшей степени неэффективно. Тем не менее есть причина задуматься об использовании алюминия. Важно, что у алюминия скорость свертывания в образования 16 раз меньше в сравнении с серой, что увеличивает эффективность его использования. И небольшая картинка одного из исследований, которое показывает, что есть возможность получать высококачественные частицы оксида алюминия в процессе его распыления. Это экономически выгодно и просто используя воздушные суда. бизнес джет высокого класса такой как гольф имеет подходящую форму крылья они могут легко переносить большие веса на высоту 20 километров или немного выше я сомневаюсь что он прикалывается выступая с таким материалом другое дело что снова все для людей делается для их здоровья и борьбы с глобальным потеплением Все эти альтруисты по вопросу сохранения природы в своих докладах касательно химиотрасс делают упор на два главных слова быстро и дешево. Изучая материалы к этому выпуску, я не увидел ни одного доклада, где бы говорилось о здоровье людей или о состоянии экологии после того, как распыляются тяжелые металлы в воздухе. Хотя какое там здоровье с такими нашивками? А вот что по этому поводу говорит президент Ассоциации по защите сельского хозяйства Розалинда Петерсон. Всемирные корпорации модифицируют погоду все время и они это делают покрывая тысячи и тысячи квадратных миль. Много говорится об искусственном помещении химикатов, таких как сера в слое атмосферы, называя это геоинженерии, чтобы устранить предположительное глобальное потепление. Если вы берете и помещаете химикаты в небо, чтобы сократить попадание солнечного света на Землю, вы запускаете процесс сокращения производства урожая. Без фотосинтеза растения не смогут получать энергию от солнечных лучей, чтобы расти и давать побеги. Так, двигаясь в этом направлении, мы окажемся в ситуации, в которой мы будем оказывать такое влияние на растеневодство не только в США, но и во всем мире. Снова гениальные американские ученые позаботились о матушке Земле и о нас, потомках обе обезьян, закрывая солнечные лучи тучами из тяжелых металлов. Многие ученые знают, что облака, которые мы видим сегодня на небе, ненормальной формации, они созданы человеком. В Калифорнии были изучены тесты Государственным департаментом здравоохранения питьевой воды и сравнены с 1970 годом, и мы обнаружили нетипично завышенные показатели бария, алюминия, стронция. Марганса и все это единовременно в разных запасах питьевой воды в штате Калифорния. Нетипично завышенные показатели бария и алюминия. Ниже надпись «Бари» и изображение надгробия с порядковым номером бария в таблице Менделеева. И есть причина задуматься об использовании алюминия. Результаты тестов, о которых говорит Розалинда Петерсон, находятся на сайте американской коалиции по защите сельского хозяйства. По ссылочке, друзья, можно ознакомиться с первоисточником. Как и было сказано, тесты проводились с департаментом здравоохранения штата Калифорния в рамках программы Питьевая. Вода. В документе указаны контактные лица и данные, ответственные за исследование. Также мы видим расширенный список веществ и проб, среди которых также медь, никель, бром, цинк, мышьяк и другие. На сайте предоставлены графики сравнительного анализа количества загрязняющих веществ в сравнении с 80-ми, 90-ми и нулевыми годами. В заключении сказано, что многие из перечисленных выше веществ, обнаруженные в тестах, резко возросли в одни и те же годы в разных частях штата. То есть, систематично, что и связывают с тем, что первично они появились в небе но конспирология конспирология заняло много времени чтобы получить ответ от федерального правительства канады на мой запрос я получил 47 страниц 10 из которых были полностью пустыми и 6 8 на которых говорилось что эта информация не может быть вам предоставлена ссылаясь на закон о свободе информации поэтому я не получил всю возможную информацию но они сказали достаточно что в сущности подтверждает для меня и для тех кому был предоставлен этот отчет что да это происходило чем больше мы говорим о химтрейлах о том что происходит что на нас льют алюминий, барий, стронций, все это, тем быстрее настанет момент, когда правительство признает, что это действительно происходит. Ссылки я оставлю оригинал видео, в котором о существовании химтрейла также говорят Теодор Гандерсон, бывший глава ФБР Лос-Анджелеса, Кристин Меган, специалист экоинженерии ВВС США и многие другие неравнодушные люди, самостоятельно изучающие данный вопрос. В Рунете практически невозможно найти не то чтобы исследование, хотя бы какой-то аналитики или доказательств по, по данному вопросу. Так в конце прошлого года завершился фейк о якобы признании, официальном признании Испании химтрейла. Первоисточником новости в итоге оказался совершенно попсовый сайт, шлепающий конспирологические статьи как пирожки. И хотя на сегодня тот ресурс уже удалил свой материал, после того как поднялся вопрос о его достоверности. Этот сброс уже успел прокатиться по Рунету и люди теперь будут... Дискредитировать тему химтрейлов, опираясь вот на эту муру. И потом получаем вот такие каналы, подписчики, которых по своему психотипу очень напоминают персонажей фильма И Смотрите наверх. Что, кстати, очень подходит теме этого выпуска. Но на эту тему, кстати, на моем канале есть плейлист типы мышления. Можете зайти, ознакомиться, оценить себя. В любом случае, мы можем обратиться к первоисточникам, где изначально зародилась эта тема. Существует такая вот комиссия по изменению климата, созданная в 2022 году, являющаяся официальным спикером на конференциях ООН по вопросам изменения климата. Она же ответственна за разработку стратегий по управлению силами природы. В их портфель методов также открыто входит отражение солнечного света. Инструмент геоинженерии Solar Radiation Management. Что вообще не является секретом, пожалуйста, все открыто. Читаем официальный доклад. Вот вам аэрозоли, вот вам частицы сульфата. А вот как это выглядит. Смотрим. Мы видим самолет и рефлектив aerosols то есть отражательный аэрозоли. Далее, стратосферик аэрозол injection это впрыскивание стратосферного аэрозоля, переводится. Далее, впрыскивание крошечных отражательных частиц в стратосферу. Хейтеры скажут фотошоп. Ну, что по факту происходит? Создаются очередные НКО, это некоммерческие организации, как э, наши любимые вот, герои двух последних лет которых уже все наслышаны. И они сами определяют входящих в их состав как бы ученых, которые выносят как бы свои авторитетные решения. Решения же выносятся для всего мира, но вход туда строго воспрещен, а информация засекречена. Тем не менее, вопрос все же изучается инициативными группами неравнодушных людей. Так я наткнулся на один отчет, проведенный в городе Феникс, штат Аризона. Автор исследования пожелал остаться неизвестным и выложил лишь часть данных. Поэтому каждый, пускай сам решает, насколько доверять этому исследованию, я ставлю его ссылки. ссылке. В целом там описано, как конкретно проводилось это исследование и отмечено, что оно проводилось в профессиональной лаборатории. Так вот, пробы воздуха показали, что барий превысил токсичный предел в 278 раз, медь в 98 раз, цинк в 593 раза, марганец в 5820 раз, алюминий в 6400, а железо в 28000 раз. По этой же ссылке аналогично итальянское исследование, также с превышением норм. Самый интересный вопрос, который по Поднимается в этой статье что после нескольких десятилетий поливания людей тяжелыми металлами земля так и не остыла и даже не начала это делать так может быть задача была не в этом друзья к данному видео я оставлю еще несколько ссылок в описании помимо уже упомянутых материалов также там будет видеозапись Калифорнийского собрания, где на актуальную тему также высказываются биологи, бывшие летчики, военные метеорологи и другие люди, имеющие непосредственное отношение к вопросу экологии и воздушных полетов. На этом все. Ставьте лайк, если нашли видео полезным, так оно будет набирать больше просмотров. Делитесь информацией, отправляйте видео своим друзьям. Чем больше людей об этом узнает, тем лучше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Тёма. Благодарю за просмотр. До новых встреч.